Этот салат один из моих самых любимых, мне приходилось пробовать множество его вариаций, с курицей, с креветками, вегетарианский, сегодня расскажу, как приготовить цезарь с креветками простой. Этот салат можно подавать при любых обстоятельствах, будь то день рождения, новый год или торжественный прием, его вкус знаком и любим многим, сухарики для салата можете делать самостоятельно или купить готовые. С любым вкусом креветки для салата можно отварить но лучше запечь или обжарить их так вкуснее в финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда ставим лайк и подписываемся такие продукты будут нужны креветки 10 штук мед 1 столовая ложка лимонный сок 2 столовые ложки оливковое масло 80 миллилитров соль перец по вкусу, чеснок, 3 зубчика, хлеб, 200 грамм, яйцо куриное, 1 штука, горчица в зернах, 0,5 чайных ложки, подсолнечное масло, 40 миллилитров, анчоусы, 3-4 штук, латук, 1 штука, пармезан, 30 грамм, вустершир соус, 0,5 чайных ложки, количество порций, 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Я рада гостям!